Наш обзор посвящен детской игре Lego App 4. Приложение полностью бесплатное, оно не содержит встроенных покупок и рекламы, и оно на самом деле детское. Короткое ожидание, и мы в главном меню игры. Здесь нас приглашают нажать на кнопку с машинкой. Ну что ж, была не была, жмем. Мы попадаем в сборочный завода, где предстоит собрать свою собственную машинку. Выбираем корпус, добавляем колеса, ставим кабину и напоследок устанавливаем кузов. Все очень просто и очень понятно. Теперь мы можем управлять нашей машинкой. Для этого служит одна большая зеленая кнопка. Машинка движется очень правдоподобно. Она подпрыгивает на кочках, ее заносит, все физические законы в игре работают. Мы слышим реалистичное урчание двигателя нашей маленькой машинки. Вот из таких мелочей и складывается чудесная детская атмосфера игры. По пути нам нужно собирать золотые заклепки, ну или детальки, похожие на монетки. Собрав нужное количество золотых деталей, к нам открываются новые прибамбасы для машинок. Колеса, ножки, пропеллеры, новые кузова и корпуса. В конце каждого раунда нас ждет подарок – мини-конструктор. Нам из полученных элементов нужно собрать готовую конструкцию – то домик, то деревце, то бычка. Все очень просто и легко, с каждым следующим уровнем Немного увеличивается число деталей и сложность игры. Игра детская и сложности с собиранием золотых деталек нет. Если не получилось собрать их в этом раунде, то в следующем раунде деталики добавляются к собранным ранее. То есть вы не начинаете собирать их с нуля. Игра спокойная и не требует спешки. Здесь никто не заставляет успеть срок или обогнать кого-то. Нет. Ребенок полностью погружается в процесс творчества. И это хорошо продумано в игре. И подведем итоги. Разработчик Лего создал эталонное детское приложение. В нем есть все, что нужно. Оно хорошее, доброе, красивое, дружелюбное и главное – полезное. На удивление еще и бесплатное. Это одно из лучших детских приложений на планшетку для деток от 3 до 6 лет. Мы настоятельно рекомендуем его всем диги-мамам и диги -папам. оно обязательно понравится вашим деткам. Еще одна очень полезная функция, которую поставили разработчики игры, это возможность сбросить все и начать все сначала. Если у вас не один ребенок, то вы с благодарностью оцените эту опцию. И высший балл от Диге мамы 10 из 10.